Праздником, дорогие ветераны! Сейчас я спою для вас песню своего товарища Егора Трофимова. Я держу в руке ордена. Я держу в руке ордена, не уснуть опять до зари. На столе обрывки письма. И со мною дед Говорит Как гремел Тревожный набат Пролегли Дороги пути Как в штыки Подняли солдат И пришлось Им в вечность уйти Где-то там где березы шумят Разлилась над рекой Песня павших солдат За окном бушует весна И сиреню дома цветет полях, звини, тишина, все никак забыть не дает, как нам бой вставала страна, у станков стояли без сил, и штрафбат стоял, как стена, умирал. Но не отпустил. Где-то там далеко, Где березы шумя, Разлилась над рекой Песня обовших солдат. Вижу я, как дед молодой По утру седлает коня И зовет меня за собой И добро нам дарит земля Мы идем в бессмертном строю По тропе героя. Песнь да допою, пусть тебя давно рядом нет. где там далеко, где березы шумят, Разлилась над рекой песня павших солдат. Песня павших солдат Я держу в руке ордена Я держу в руке ордена С праздником!